с вами снова соорис и сегодня будем умирать в ребер чемпионов x и так тут вышло новое обновление галактическое обновление написалось фэйри но короче галактическое обновление вышло итак что тут у нас давайте нового посмотрим что у нас добавилось так это немного не то так что у нас добавилось фэйри исланд одно новое яйцо 9 новых питомцев какие-то настройки, э, ушел закончился Патрик ивент, э, скоро начнется, говорят, что пасхальный ивент, да, один новый э, таб, ну, клик новый появился, одна новая аура, новый кодик, я его сейчас вам покажу. Пофиксили баги и еще много чего другого. Итак, давайте заберем тайд Бир какой-то. Так, во-первых, давайте посмотрим, что у нас появился за тапчик. Так. Смотрим, и у нас появился фейри-тапчик. Вот такой он дает 225x. Не сильно отличается и в цене. Так. Да, как не самый, мы сейчас тоже много получаем. Так. Что? А, у нас не ушел из-то Вент, извините, я немного ошибся. Так, давайте посмотрим новый кодик. По традиции уже, давайте посмотрим новый кодик, что это у нас вообще, ребят, за кодик такой. Итак, э, вводится вон вот тут вот, и мы пишем Galaxy, называется кодик Galaxy, правильно? Мы вводим этот кодик, что? Не понял, немножко, ребят, что-то как-то... В твиттере обманули, значит, меня, ребят. Как-то. Что-то как-то меня реально обманули, ребята. Как? Почему меня так обманули нагло? Реально. Так. Мощная студия. Где, где, где? Твиты, твиты. Гайлактики э, в, в Тимбере. Так, Короче, ребят, куда-то пропала вся эта штука. Итак, ладно, не знаю кодика. Хорошо. Так, э, если Патрик у нас остался, э, давайте посмотрим, ребят, новую фейри-локацию. Так, она находится в фэнтези-мире. После Драгон-Волла вот фейри Исланд. Итак, эм... У нас тут такая вот долгая идти, очень, к сожалению, до яйца. Это не очень люблю. Такая красивая фиолетовая локация. Вот такие бабочки. Бабочки-мутанты, ребят, я бы даже сказал. Так. Тут вот такое новое яйцо. Вот такие камушки поделали. Да. Звездочки еще такие. И вот такое яйцо, типа бабочка. Яйцо. Яйцо-бабочка. Да. Итак. Э Сейчас, ребят, стоит это, если стоит САКД. Тут есть вот такие вот питончики красивенькие. Я не выбивала еще таких питончиков. Да, я еще не выбила ни одного такого питончика. К сожалению. Ну что ж, этот, этот мир дает 10 триллионов буст. Да? Так, что у нас еще тут есть? Вот такой красивый тоже портальчик на фэнтези спавн. И, в принципе, в принципе, в принципе... А, ауры, давайте посмотрим также, что у нас там, да? Так, аура у нас, да? Аура, да, аура новенькая. Давайте посмотрим Аура сейчас телепорт. А, где у нас ауры? В спавн, спавн, давайте вот сюда. И отсюда сейчас увидим, где у нас ауры. Вот, в Атлантисе у нас ауры, да? У нас вот тут новая аура появилась. Итак, как же она называется? Называется Fairy аура. Стоит она 10q Сейчас мы ее покупаем. Она на 50 больше буста. Ну, знаете, это ощутимо, когда долго прокачиваешься, это ощутимо, да. Так, у нас тут еще есть яйца зародекс. У нас раньше было, собственно. Так, дальше. Новый сезон в этом. О, что? Я ни разу, кстати, эту штуку ребят не забирал. Это мне дали типа питомца, наверное, какого-то. Давайте посмотрим. Так, сп Да, это мне дали ребят эксклюзивного питомца. Что? Их ноль в игре, не надо мне выжать пожалуйста. Да ладно, реально ребят, ноль в игре? Это что-то, ребят, очень жесткое. ладно кстати, я думаю... С вами был я, как обычный Соларис. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.